Зукул, зукол, зукол. Так и хочется сказать. Да пошел он! Дальше звуковой сигнал. Ваш зукол. Но я буду объективен, постараюсь без эмоций. Добрый день, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов. Этот ролик о автоматизации продвижения в социальных сетях. Идея далеко не нова, очень далеко не нова. Все хотят на халяву в рай, ничего не делая, получать деньги. Сервисов, которые позволяют автоматизировать продвижение в социальных сетях, и раньше было достаточно, а сейчас все больше и больше. Вокруг этих сервисов в последнее время стали строить сетевые компании. Опять же, идея не нова. Но люди, которые сейчас активно пропагандируют сервисы продвижения в социальных сетях, понятия не имеют, как это вообще все делается. Я говорю конкретно о Константине Терентине, то есть, возможно, Константин там как млм предприниматель и молодец, но как технический специалист он мягко говоря оставляет желать лучшего. Но вот посмотрите вот это вот у сообщения рассылка тысячи сообщений Facebook, YouTube, правда на вопрос Константина, что же делает этот сервис с ютубом так и не получил никакого ответа и так далее. Понимаете, человек счастлив от того, что он может за час отправить больше 100 сообщений в Facebook. При за несколько часов у него получается тысячи, и он считает, что это нормально, что это естественно, что это хорошо, и именно, блин, вот так вот продвигается бизнес. Комментировать это даже не хочется. Дело в том, что все, кто, ну хотя бы немножко, занимается продвижением в социальных сетях, представляют, что такое спам, как сейчас с этим борется везде. Мне очень нравится, как борется с этим Google. То есть, пожалуйста, пишите, ребята, пишите там, ну. На страничках Google+, ваше сообщение видите только вы, на YouTube это все помещается автоматически спам, но вы пишите, пишите, пишите. Но когда уже, видимо, черта будет пройдена, вас просто тупо забанят. Но Константин Терентин и ему подобные лидеры mlm компаний видимо, понятия не имеют. Единственное, с чем они разбираются в сервисах автоматического продвижения, это с маркетинг-планом. То есть за что им будут, блин, платить деньги? Если вы реально хотите продвинуть свой бизнес в интернет, для этого есть нормальные инструменты, качественные инструменты. Если вы хотите просто зарабатывать деньги на пирамидах, эксплуатируя классную идею автоматизации продвижения в соцсетях, то, пожалуйста идите к константину Терентину, он вас научит как убивать ваши проекты в сети почему я говорю что научу дело в том что у константина есть замечательный опыт в убийстве в принципе классного проекта даймонд Profit центр вокруг которого константин там бегал и прыгал и говорил что все мы там всех порвем и так далее константин блин где этот проект но сейчас вот константин тут предлагает порвать вот каким то новым проектом порвет блин всех тут уже блин место не осталось живого которое можно рвать Константин, вы все рвете, блин, все рвете, понимаете, в прямом смысле слова рвете. Нужно вообще-то что-то делать, начинать для других, не только, блин, для себя. Не совсем получилось без эмоций. Что я хочу сказать в заключение, друзья, вообще-то все инструменты автоматизация, они хороши, но их нужно грамотно использовать. Любой инструмент можно использовать во зло, можно использовать во благо. Вот вам когда приглашают в подобные сервисы, я говорю о сервисе Зукол, вам об этом ничего не говорят. Вам сразу начинают рассказывать про бабки, про какие-то вы там сейчас будете зарабатывать каждый день, там вообще по 100 долларов, блин, ничего не делая. Но не бывает чудес, понимаете. Если было бы так все просто, то мы все бы, наверное, жили там в Австралии, а не в Таиланде, где можно за 3 рубля жить там достаточно долго. Спасибо большое всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Возможно, о Зукуле я еще что-нибудь запишу. Невозможно, <смех> а точно, потому что <смех> Diamond Profit, <SNG>, СНГ, <смех> что у нас еще? А Майтаргет, да, все они рвут и продвигают, но будем просто строго помолчать. Всем удачи, всем больших заработков и главное, Концентрируйтесь на позитиве, как сказал один хороший человек на своем тренинге. Я Романе Шляхов. Всем счастливо, до свидания.